Я с пастором Джозефом Принцем. Хочу поделиться с вами тем, что Бог положил мне на сердце. Многие недопонимают, как важно уделять этому внимание. Это не просто предупреждение. Вы знаете, что Бог любит нас и заботится о нас. Он хочет, чтобы мы двигались вместе с Ним и вместе с тем, что Он делает. Нам нужно знать Его пути. Его пути не религиозны. На самом деле, все иначе. Вы можете делать добрые дела, можете жертвовать бедным, все это очень хорошие поступки. Но если вы помогаете бедным, думая, что взамен Богу слышит вашу молитву и благословит вас, значит, вы делаете это, чтобы обрести праведность, а это противоречит Новому Завету. Евангелие Иисуса Христа говорит, что вы не можете сделать больше того, что сделал Иисус. Он ваша праведность, вы оправданы по вере. Человек, получая оправдание не делами, за Закона, но повери в Иисуса Христа. Когда вы верите в Христа, вы получаете оправдание. Кто понимает, как это прекрасно? На кресте Иисус отдал все, Он понес на Себе наши грехи, Он был изранен за наши беззакония, и ранами Его мы исцелились. Нам это ничего не стоит. Нужно лишь поверить в Его законченный труд. Когда люди говорят, я хочу уйти в религию, будьте осторожны. Они говорят, я хочу быть ближе к Богу. Да, но есть ли у вас информация? Есть ли точные знания о небесах и о том, что приготовил для вас Бог? Аминь. И самое главное, храните сферу вашего сердца. Откройте сейчас своей Библии притчи 4:20. 20. «Сын мой, словам моим внимай и кричам моим, преклони ухо твое, да не отходят они а от глаз твоих». Интересно, Бог говорит «да не отходят они а от глаз твоих». Значит ли это, что вам нужно ходить со Словом Божьим вот так? Вы будете наступать на котов и врезаться в фонари. Конечно, речь не об этом. Слова «Да не отходят они от глаз твоих» говорят о видении. Вы спросите, «Пастор Принц, и каков будет результат?» Читаем дальше. «Храни их внутри сердца твоего. Туда попадает все, что входит и в ваши глаза, и в уши. Бог дал мне для вас такое слово. Храните свое сердце». В следующем стихе сказано, каким будет результат, если обращать внимание на Слово Божье, если преклонять свое ухо к словам Бога и смотреть через призму Слова Божьего, а не человеческих слов, несущих с собой страх и депрессию. Откройте свое сердце, чтобы в него проникали слова Бога. И вот результат. Потому что он жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Какое сильное обещание! А что такое сердце? Oh. Хороший вопрос. Is... В следующем стихе сказано, больше всего хранимого храни сердце твое. Скажите это сейчас вместе со мной. Больше всего хранимого. «Храни сердце свое». Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Видите? Храните свое сердце. Иисус говорит, «Да не смущается сердце ваше». Не допускайте в сердце беспокойства. Бог не велел вам охранять вашу семью, финансы, здоровье или что-то внешнее. Он сказал, «Если вы будете хранить свое сердце, я буду хранить все остальное». Ваша единственная задача – не позволять своему сердцу тревожиться. Услышав плохие новости, произносите полголоса стих. Да не смущается сердце ваше. Храните свое сердце. Храните свое сердце. Аминь. Господь проговорил ко мне, попроси мой народ хранить свои сердца. Каковы характеристики сердца? По каким признакам я могу определить, что это мое сердце? Давайте обратимся к Библии, к самому ее началу. Бытие 6 глава, и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были злого всякое время. Именно по этой причине Бог. «Устроил потоп, и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца и Почему здесь не сказано «все злые мысли их сердца»? Так было бы сказать намного короче. Однако, здесь сказано «все мысли и помышления сердца их». Вложите сейчас свой дух слово «мысли». Ветхий Завет был написан на иврите. В тексте оригинала слово «мысли» — это слово «иезер». Скажите «иезер». Попробуйте придумать для себя какую-то ассоциацию с этим словом «иезер». Это существительное. На иврите слово «езер» существительное. Только Бог способен видеть сердце. И вот он увидел, что все мысли и помышления их сердца были зло. Бог знал, что со временем оно непременно проявится. Люди уже совершали все возможное зло. Чуть позже Библия говорит, что эти поступки очень огорчали Бога. Ему было очень печально видеть людей во зле. Зло процветало по всей земле. Бог. Бог нашел одного только Ноя и его семью. С чего же все началось? С сердца. С смысле сердца. Бог видел сердце человека. Как на иврите звучало слово «мысли»? Езер. После этого Бог устроил потоп, но при этом спас Ноя и его семью. И здесь вновь звучит слово «езер». После потопа, выйдя из ковчега, Ной устроил жертвенник. Тогда Бог почувствовал сладкий аромат. Давайте прочтем этот стих. «И обонял Господь приятное благоухание» оно напоминало ему об Иисусе. Эта жертва напомнила ему о крови Сына. Когда вы напоминаете Богу о Его Сыне, то есть поклоняетесь Ему, Бог ощущает приятное богоухание. И сказал Господь сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление и езер, сердце человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Хотя помышление сердца человеческого Человеческого непрестанное зло. Здесь вновь звучит слово езер. Вы заметили, что Бог назвал помышление человеческого сердца злом. Мы можем это понять, не так ли? Бог говорит о помышлениях сердца человеческого. Езер. Вы спросите, пастор Принц, зачем об этом говорить? Помните первую главу послания Ефесянам. Там есть молитва, которой я просил вас молиться в прошлом году. Павел молится, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения. «Познанию Его, как действует Дух премудрости и откровения, и просветил очень сердца вашего». У вашего сердца есть глаза. У вашего сердца есть глаза. Глаза вашего сердца – это ваше видение и воображение. Говоря, что нужно хранить сердце, мы говорим, что нужно хранить свои мысли. Иисус говорит, кто посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею. Он уже согрешил с ней. Мысль – это уже действие. О чем, по-вашему, думает мужчина? Думает ли он, я совершаю прелюбодеяние с этой женщиной? Нет, он воображает. Для Иисуса воображение это уже действие. Для многих воображение это что-то не настоящее. Это же не в реальности, это просто мои мысли. Но для Бога воображение осуществляет... Сейчас я вам это докажу. Я уже говорил, что на иврите мысли это слово «езер». Угадайте, где впервые? Появилось это слово, оно не означало воображение. То же самое слово на иврите один в один. Я показал вам слово «езер» в форме существительного. Хотите взглянуть на глагол? Бог использует то же слово «езер» как глагол, но где? В Бытие 2, 7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». Где слово «езер»? «И создал Господь Бог человека из праха земного, земного и вдунул в лице его дыхания жизни где же слово езер создал создал Создал. Создал, друзья. На иврите это слово означает придать форму, как пластилин». Это глагольная форма того же существительного, которое я показал вам в истории Ноя. Там слово «езер» звучит как «существительное». Здесь это глагол. Вы заметили, что это связано с созданием и формированием. Для Бога воображение имеет созидающую силу. Задолго до того, как в нашей церкви было такое количество людей, мне приснился сон. Тогда наша церковь была еще совсем крошечной, маленькой, но я увидел всех вас. Я любил тебя прежде, чем встретил. Знаете такую песню? «Я увидел всех вас в своем сне». Самое лучшее время попрактиковаться воображение своего пути с Богом во время молитвы. Самая захватывающая молитва – это молиться и видеть то, что показывает вам Дух Святой. Во время молитвы вы можете ходить и говорить на языках. «Спасибо, Отец, я молюсь за моего Сына». Когда вы молитесь за своего Сына, будьте открыты для образов, которые вам показывает Дух Святой. Вот почему Библия говорит «И будет в последние дни», говорит Бог. Бог, из от Духа Моего на всякую плоть. Юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. Что такое сон? Это видение, которое вы видите во время сна, когда ваши физические глаза закрыты. Видение когда ваши физические глаза открыты. Но в любом случае это образы. Бог говорит через образы, а мы очень заняты своими мыслями и думаем словами. Когда Бог говорит, размышляйте над Моим Словом, мы в прямом смысле размышляем над словом. Это отлично, но Бог также показывает видение. Слово Божье наполнено образами. Даже в Псалмах говорится, он будет как дерево, посаженное при потоках вод. Вы можете представить много воды, а не просто одну реку. Это множество рек, а он приносит плод свой, все в свое время. Лист его не увянет. Вы видите это. Лист его не увянет. У него не будет пожелтевших листьев. Все его листья зеленые. Его лист не увянет. На земле такого вида деревьев просто нет, это Божье видение о вас. Вы будете жить сверхъестественной жизнью. Вы будете цвести круглый год, вы будете вечно молоды. Его лист не увянет и во всем, что он не делает, успеет. Вы видите это? Вы увидели это? Вы можете идти на работу и думать, я процветаю, я здоров, я всегда здоров и всегда молод. Я силен, я подобен посаженному дереву, посаженному. Значит, это не я посадил сам себя, а кто-то другой. Аллилуйя, это Господь. Я посажен при потоках вод. Мне не важно, если в мире наступил голод. Мне не важно, что говорит мир об инфляции или гиперинфляции. Я знаю, что посажен не там, где посажен мир. Я в мире, но не от мира. Я посажен у потоков. И во всем, мне так это нравится, Бог не преувеличивает. Божье Слово истина. Бог говорит во всем, что Он не делает, успеет. Даже в моих ошибках. Во всем, значит, во всем. Позвольте сначала я дочитаю стих из первой главы Ефесянам. Павел молится, чтобы дух просветил очи сердца вашего. Заметьте, у сердца есть глаза. Также действует дух премудрости откровения через глаза вашего сердца. Когда вы говорите с людьми, для вас что-то проясняется, вы что-то понимаете и говорите. Я вижу. Я вижу. Это не значит, что вы увидели это физическим зрением. Дух премудрости действует так, что вы просто что-то знаете». Right? Пастор Принц, откуда вы знаете? Просто знаю. Можете меня научить. А вот в этом проблема. Мне нужно помолиться right? так же, как Павел, чтобы на вас сошел Дух Премудрости. Павлу нужно было молиться об этом, Соломону нужно было молиться о Премудрости. Почему вы решили, что вам не нужно? Дух Премудрости и Откровения действуют, просвещая глаза вашего сердца. Есть еще кое-что, чем я хочу быстро поделиться. К примеру, вы молитесь за людей или за самих себя. Либо в своей тайной комнате, либо где-то еще. Вы говорите, спасибо, Господь, Иисус, благодарю тебя, Отец, вы молитесь за здоровье вашей жены, или женщины, которая плохо себя чувствует во имя Иисуса. Спасибо Господь! И вдруг Господь показывает вам ее страхи. Дух Святой начинает показывать, что еще в детстве к этой женщине пришел страх. Вы говорите, «Во имя Иисуса я связываю этот страх. Во имя Иисуса я освобождаю ее от страха». Вы снова молитесь, открываете для образов от Господа. Это очень захватывающие молитвы. Бог говорит вам, что корнем нынешней болезни этой женщины стал страх. И вы связали этот страх. Или же вы молитесь за сына, который находится в депрессии и закрылся в комнате во имя Иисуса? Я противостою его депрессии. Иногда Бог ведет вас дальше. Просто молитесь и будьте открыты для образов, которые увидите. Вы молитесь, а Дух показывает образы. Иногда Бог может показать его будущее. Он стал старше, он улыбается и греется на солнце. Тогда вы говорите, отец, спасибо, это мой мальчик, мой мальчик, спасибо, отец. Во имя Иисуса я вижу, что... Таков Иисус, таков и Он в этом мире. Я вижу, что Он свободен от депрессии. Это и есть молитва, друзья. Молитва — это не просто «прошу тебя об этом и об этом». В такой молитве много отчаяния. В основе ее лежит страх. Бог хочет, чтобы вы выучили язык Духа Святого. Ох, я только начал. Это нечестно. Слава Господу. Мы можем назвать эту проповедь часть первая, а следующую часть вторая. Хоть это и два разных служения. Я покажу вам последнюю картину, и она же будет вашим домашним заданием. У Бога всегда есть образы семьи. Давайте быстро откроем 143-й Псалом. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно из столпы в чертогах». Зачем Бог описывает столько деталей? Он дает вам образы. Образы, чтобы наполнить ваше сердце. Послушайте, мир тоже всегда дает вам образы. Как отгородиться от негативных образов? Я не буду об этом думать. Чем больше стараетесь не думать, тем больше думаете. Я не думаю о розовом слоне. И вы не думайте о розовом слоне. Не думайте о слоне розового цвета. Слон розовый, не думайте о нем. Дайте угадаю, вы о нем подумали? Победить негативные мысли можно, если переключиться на хорошие мысли. Когда с вами пришли негативные мысли, это сигнал, что пора переключиться. Как вы думаете, разве это не обернется вам во благо? Это напомнит вам, что нужно мыслить правильно. Вы либо мрачно смотрите в будущее, либо видите себя с Господом. Мой лист зеленеет. Как я могу рано умереть? Мой лист зеленеет. Мой лист зеленеет. Аминь. В моем возрасте. Я все еще цвету. Я все еще цвету. Аминь. Я как в старом гимне, вечно молодой. Лист его не вянет, это значит, что он всегда зеленый. Слава Господу. Итак, наши дочери. Какой мне представить мою дочь? Представьте, что она как столб. Во времена Соломона хорошо знали, что такое столб. Она как изящное изваяние, стройная и красива. Столб всегда прямой. У нее прекрасная осанка, красота, форма и самое главное, характер. Она принцесса. Она – Дитя Божье. Моя дочь – это изящный столб, какие стоят во дворцах. А мои сыновья? Да, будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости. Даже если они еще не молоды, они уже взрослые. Мне нравится дословный перевод Янга. В нем, говорится, сыновья стали великими в своей молодости. Мы все говорим, станешь важным, когда появится седина. Ко времени появления седины ты должен стать великим, ты должен стать мудрым. Это называется «пройти школу жизни». Но это не всегда так. Пожилые люди бывают ворчливыми, беспокойными и чаще всего очень сильно тревожными. Поверьте, что ваши дети, ваши сыновья будут великими в своей молодости. Они будут зрелыми в своей молодости, они уже будут взрослыми. Такую картину семьи показывает Бог. Прочтем чуть ниже. «Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших». Видите? Это означает процветание. Я не знаю, как это еще описать. Пастор Принц, вы произнесли это слово. Слово на букву «П». Не произносите его в церкви, иначе вас обвинят в культе процветания. Okay. Да, хорошо. Я его не произносил. Беру слово «процветание» назад и читаю еще раз, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши не одной-двумя тысячами и тьмами на пажетях наших. Вы увидели эту картину? В те времена у людей было свое хозяйство, и такая картина означала процветание. 14 стих, давайте взглянем вместе на него. «Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни вопли на улицах наших». Вопли — это жалобы, а вы будете жить на улицах валы. Вы переедете с улицы Ворчунов, что рядом с аллеей жалоб. Вы съедете оттуда. Во имя Иисуса теперь вы живете на улице хвалы. Когда происходит хорошее, вы говорите «Аллилуйя». Когда происходит что-то плохое, все равно говорите «Аллилуйя». Мне все содействует ко благу. Воздайте Богу славу, церковь, слава Господу. Возможно, вы здесь или смотрите нас онлайн, но никогда не принимали Иисуса своим Господом и Спасителем. Где бы вы сейчас ни находились, помолитесь вместе со мной, скажите, «Отец Небесный, благодарю Тебя, что Ты послал Иисуса Христа, Своего возлюбленного Сына» на смерть на кресте. Он понес мои грехи и все мои болезни. Он был мучим за мои беззакония и ранами его я исцелился. Спасибо, что на третий день ты уничтожил смерть и воскресил Иисуса из мертвых. Спасибо, что Он жив, и потому я тоже жив. Иисус Христос мой Господь навеки. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Библия говорит, что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Церковь, встаньте, пожалуйста. Слава Иисусу. Аллилуйя. Хочется петь. Но я связываю это желанием во имя Иисуса. Поднимите свои руки, мы увидимся с вами через неделю, и, возможно, я продолжу эту тему. Пусть Господь благословит вас и ваши семьи благословениями с 28 главы Второзакония. Христос искупил вас от всякого проклятия из этой же главы. Пусть все благословения продолжают изливаться в вашу жизнь на этой неделе. Пусть Господь осветит вас светом Своего лица и сохранит вас и ваши семьи от вреда, опасности, болезни и всех сил зла. Пусть Господь наполнит вашу жизнь Своим светом, чтобы вы были сияющими, улыбающимися людьми. Пусть будет так со следующей недели. Пусть Господь дарует вам и вашим близким Свой мир. Шалом, который будет охранять ваше сердце и сохранит ваши сердца и помышлениям в Иисусе Христе. Во имя Иисуса Христа. Давайте все вместе скажем «Аминь». Пусть Бог благословит вас. Сегодня с пастором Джозефом Принцем. А вы знаете, какая это радость видеть всех вас? У меня появляется чувство, что Божья мечта исполнилась. Задолго до начала времен вы уже были в сердце Отца. Библия говорит, что мы были рождены и предназначены исполнить Его мечту, преобразиться в образ Иисуса. Такова была первая мечта Бога, когда Он планировал семью. Все творение тоже служит этой цели. Вторая мечта – это церковь. Бог мечтал о церкви. Аминь. Как это относится ко мне, пастор Принц? Прошлой ночью я плохо спал. Вся прошлая неделя была ужасной для меня. Меня настигало одно испытание за другим. К тому же врач дал мне плохой прогноз. Каким образом на меня влияет мечта Божья? Зачастую что-то большее, масштабное, включает в себя что-то небольшое. По сравнению с вечностью, все наши нужды — это ничто. Когда мы понимаем цель Бога, мы подстраиваемся под нее. Мы видим, где мы что-то утратили а где не последовали указаниям компаса, то есть Божьему плану на нашу жизнь. Сегодня мы видим, что мир уже не хочет следовать образцу Бога. Мы видим, как мир извращается над своими телами и дарами, полученными от Бога. Тело — это же дар от Бога. И, кстати, у вас только одно тело. Заботьтесь о нем. Это ваше жилище. Вы скажете на это «Аминь». Злоупотребление стало причиной нашего сегодняшнего состояния, но Бог не говорит «Пока не исправишься, я не коснусь тебя. Пока не изменишься, я не исцелю тебя. Бог так не говорит. Бог приходит во всей полноте своей любви». Порой мы переживаем разные страдания, не понимая, что Бог не хочет, чтобы мы страдали. Зачастую вы сами навлекаете на себя страдания. Плюс у вашей души есть враг. Мы боремся не с плотью и кровью, а с властями и начальниками тьмы. Аминь. Эти власти и начальства нелицеприятны. Они атакуют ваших детей, если есть возможность. Мы живем в падшем мире. Нужно признать этот факт. Иисус умер за наши грехи и воскрес из мертвых уже без наших грехов. Он омыл их своей кровью. Затем Он воскрес из мертвых, и теперь наша идентичность сокрыта в Нем. 5 глав нам сказано и так оправдавшись верой мы имеем мир с богом через господа нашего иисуса христа через которого верою и получили мы доступ к той благодати в которой стоим друзья получив оправдание по вере вы получили доступ я обращаюсь к поколению которое знает что ко всему нужен доступ вы подходите к зданию и у вас должен быть доступ к этому зданию вы должны знать пароль пин-код или кодовый слово. Подойдя к банкомату, вам нужно получить доступ к этому банкомату. Вы должны знать свой пин-код. Я прав? Теперь, будучи оправданными по вере, мы несем доступ к благодати и благоволению. Мы стоим в этой благодати и везде, куда не идем, земля благодати. По вере, мы получили доступ к этой благодати. Благодать может означать благоволение. Это место Божьего благоволения. Это земля благоволения. И хвалимся надеждою славы Божией. Надежда – это всегда о будущем. Надежда – это позитивное ожидание хорошего. Слава Богу! В следующем стихе сказано «И не сим только», то есть не только пред восхищением славы Божьей, но хвалимся и скорбиями. В переводе короля Иакова – «страданиями». Это странно. Только представьте, как можно хвалиться страданиями. Ведь страдания – это не от Бога. Посмотрите на изначальный план Бога в Эдемском саду. Никто не страдал, все было в изобилии. Страдание пришло из-за греха. Так начались времена страданий. Теперь Бог будет смотреть на мир через призму того, что сделал на кресте Иисус. А страдание, каким бы оно ни было, произведет в вас свои плоды, если вы знаете план Бога. Здесь не сказано, что вы всегда будете страдать. Здесь сказано, что мы хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения опытность, а от опытности надежда. Видите, откуда появляется надежда? Позитивное ожидание хорошего. Страдания производят терпение, а терпение — опытность. Опыт и характер — вот, что мне нужно. Когда я ищу лидеров, которые будут руководить этими чудесными людьми и заботиться о них в церкви New Creation, я ищу надежный характер. Я не смотрю на внешние качества, я ищу надежный характер. Характер человека, который знает, что он слаб и зависит от силы Бога. Люди, которые прошли ад, выходят из него с со сознанием, что их сила только Господь. Аминь. Значение имеет его любовь, а не усилия человека. Это люди с надежным характером. Так у вас появится надежда. Надежда на будущее. И, внимание, надежда не постыжает. Когда у вас есть надежда, вам не стыдно. Что сегодня говорит мир? Не надейтесь. Я скажу вам, как ваш пастор, не думайте, что все безнадежно. Вы можете верить в доброе будущее. Вы можете уверенно ожидать добра. Вы можете с радостью предвосхищать будущее, потому что на кресте Иисус взял на себя все ваши грехи. Он отменил все последствия и побочные эффекты этих грехов. Ничто плохое больше не вернется чтобы преследовать вас. Всякое наказание за грехи и все его последствия были распяты на кресте. Все эти последствия отрезаны от вас. Аминь. Иисус Христос все сделал. В будущем вас ждет только хорошее. Верующие должны поднимать планку своих надежд. Библия обещает, что эта надежда не постыжает. Если вы физически больны, надейтесь, что вы поправитесь. Если вы страдаете от зависимости, вы должны. Вы должны надеяться, что вы будете избавлены от нее и станете лучше, свободнее и сильнее, чем прежде. Если вы уже в преклонных летах, вы должны надеяться, что есть похожие люди, и они молоды и сильны. Вы будете чувствовать себя сильнее и моложе, чем пол полжизни назад. Пол Полжизни назад вы были слабее и постоянно уставали. Теперь вы будете сильнее, чем тогда. У вас должна быть надежда. Когда вы слышите, как люди говорят о надежде, вы не приходите в ярость. Бог показывает вам картины, чтобы вы надеялись. Я уже сказал, что в мире много проповедников безнадежности. Библия тоже проповедует надежду. Библия всегда дает нам надежду. Библия говорит, что читая Писание, мы находим надежду и утешение. Есть стих который говорит, что в Писании мы обретаем надежду. Наш Бог – это Бог надежды. Пусть Бог надежды наполнит вас покоем и верой, чтобы вы могли обрести надежду. Бог надежды дарит вам надежду. У вас есть Бог. Не нужно говорить надею, что однажды это произойдет. Мы не в силах это ускорить. Нет. За вашей надеждой стоит Бог надежды. Если вы подавлены, вы можете быть свободными. Представляете себе, как будете выглядеть и как выглядит мирная ночь спокойного сна? Представляете свободу от обид и непрощения? Жизнь без негатива по отношению к людям и без выискивания недостатков. А как все выглядит, пастор Принц? Сначала вы должны надеяться, и тогда вы это увидите. Нет, пастор, Библия говорит, что вера важнее. Библия говорит, что Иисус повернулся к женщине, которая коснулась его его одежды была исцелена. Он сказал: "Вера твоя спасла тебя. Вера это валюта небес." Покажите Богу свою веру, и Он покажет вам то, что вам нужно. Я говорю самыми простыми словами. Если вы едете в Европу, вам нужны евро. Если вы едете в Японию, вам понадобятся иены. Там не примут ваши сингапурские доллары. Не потому, что у них нет ценности. Просто это не их валюта. У них есть своя. А небесная валюта — это вера. Да, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вот почему сейчас вы слышите. Аминь. Друзья, вы когда-нибудь читали послание Евреям 11.1? «Вера же есть осуществление ожидаемого». Что идет сначала? Скажите мне, что в этой последовательности идет сначала? Вера – это осуществление ожидаемого. Что идет сначала? Если нет надежды, у веры нет осуществления. Потому что вера – это осуществление ожидаемого. У вас должна быть надежда. Надейтесь, что ваше тело будет в порядке. Некоторых людей воспитали и научили, что прежде всего нужно иметь веру, что исцеляет вера, а не надежда. Я понимаю. Однако без надежды не может быть и веры. Вы должны верить, что с вашим ребенком все будет в порядке. У вас должна быть эта надежда. Вам нужно молиться и благодарить за это Бога. Тогда и будет действовать ваша вера, потому что вера – это осуществление. Хутостасис, хупо, значит под, стасис, стоять. Вера это то, что помогает вам стоять на том, на что вы надеетесь. Вера поддерживает вас в том, на что вы надеетесь. Этот стих говорит о том, что под вашими ногами вера. Греческое слово «хупастаси» означает «осуществление». Надежда — это то, что впереди вас, ваша цель, ваш пункт назначения. Если у вас что-то болит, вы должны надеяться на будущее, свободное от боли. Это может произойти в один момент. Это может происходить постепенно, когда вы принимаете Господню вечерю. Больных людей очень много. Я имею в виду физических больных людей. В мире много больных людей. Каждый непременно знает, кого-то, кто болен. Вот почему Господь научил нас Господней вечери. Она называется Господней вечери, а не Господним завтраком, потому что предназначена для темных периодов вашей жизни. Библия говорит, что Пасху совершали от вечера до вечера в сумерки. На самом деле, это уже была ночь. Иисус учредил Господнюю вечерю для нас, верующих. После Ветхозаветной Пасхи он учредил Господнюю Вечерю. Вечером, накануне той ночи, когда его предали, он преломлял хлеб. Возможно, у вас тоже мрачный период в вашей жизни. Возможно, вас предали. Что вам делать? Принимать Господнюю вечерю и вспоминать Его. Возможно, сейчас вам кажется, что все ваши упражнения, все ваши диеты и все остальное предали вас. Вас ошарашил диагноз, который поставили вам врачи, и вы не знаете, что теперь делать, потому что питались правильно, вы соблюдали все предписания. Вы чувствуете, что вас предали, правда? Или же вы много для кое-кого делаете, а затем человек отворачивается от вас и одаряет своей любовью или благосклонностью кого-то другого. Вы чувствуете, что вас предали, верно? В 11 главе 1 Коринфянам сказано, что в ночь, накануне предательства, Иисус преломил хлеб. Думаю, это пример для нас всех. В мрачные времена преломляйте хлеб и вспоминайте Господа. К слову, хлеб нужен не только для физического исцеления. Ломимое тело Иисуса предназначено для освобождения вашего разума от угнетения. Мы должны быть бдительными. Дьявол атакует вот здесь. Знаете, что он делает? Он подкидывает вам мысль. Он зависимый, он говорит говорит от первого лица, он не говорит во втором лице «ты», он говорит от первого «я», словно это ваши собственные мысли, да. Это касается и тех плохих мыслей, что вы об этом думали. Вы любите меня, я люблю вас, аминь. В пятой главе первого фессалоникийцам сказано «мы же, будучи сынами дня, да отрезвимся». Мы не принадлежим ночи, но мы можем переживать мрачные периоды. Библия говорит, что однажды ночи не станет. Мы с вами дети дня, дети света, облегшие. В броню веры и любви. Броня защищает ваше сердце. Ваше сердце то место, куда приходит обвинение. Дьявол обвиняет вас в вашем сердце в сфере вашей совести. Вера и любовь защитят ваше сердце, независимо от того, какие проповеди вы слушаете, если вы живете с чувством страха. Если у вас есть обиды на других христиан, значит, вы не слышите Слово Божье. Потому что Слово Божье всегда защитит ваше сердце и вашу совесть броней веры и любви. Аминь. Затем сказано «И в шлем надежды спасения». Надежда спасения означает позитивное, уверенное, радостное ожидание хорошего в вашем будущем, потому что вы знаете, вы спасены. Иисус взял на себя ваши грехи на кресте. Нет такого греха, который принес плохие плоды в вашем будущем. За все заплачено Иисусом. У вас есть спасение. У вас есть Иисус, у вас есть прощение грехов. У вас есть освобождение от проклятия закона, и у вас есть добрая. Будущее. В будущем вас ждут только Божьи благословения, так что надежда – это шлем на вашей голове. Он защищает вас, у вас должна быть эта надежда спасения. Мир не способен надеяться на большее. Он не может, у него нет оснований для такой надежды. Люди просто надеются на лучшее. Именно так они и говорят, но это не ваш лексикон, дети Божьи. У вас есть прочное, надежное основание верить в самое лучшее в вашем будущем. Аминь. Иисус заплатил за вас. Это и есть прочное и надежное основание. Почему вы верите, что можете обрести свободу от зависимости? Потому что Иисус пролил за это свою кровь. Почему вы верите, что можете исцелиться от этого симптома, пусть даже он стал хроническим? Потому что Иисус заплатил за это, принимая Господню вечерю. Вы чувствуете себя все лучше и лучше и лучше. Ешь с весельем хлеб твой и пей в радости сердце вино твое. Пусть в ваших головах не будет недостатка помазания, дети Божьи. И в завершение, второе. Надежда – это якорь для вашей души. Это якорь для вашей души. Об этом писал Павел. Я верю, что именно Павел Духом Святым написал послание евреям. В те времена люди передвигались на кораблях и лодках. Самолетов в те дни еще не было, но есть обетование, в котором Бог говорит «Я подниму тебя на высоты земли». Думаю, он имел в виду наше время. Однако в те времена люди передвигались на лодках и суднах. Есть ли такое судно? где-то посреди моря или вблизи порта не имея возможности в него зайти ему оставалось делать только одно если глубина была не слишком большой команда судна бросала в воду якорь когда тяжелый якорь врезается в дно он держит судно Послушайте внимательно. Тяжелый якорь дает судну стабильность. Тяжелый якорь дает судну стабильность. Представьте это. Теперь давайте прочтем стих. Дабы в двух непроложенных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие, взяться за предлежащую надежду. Церковь – это надежда, как якорь для нашей души. Это надежда – тот якорь, который вас держит. Я просто хотел показать, что этот якорь для души даст вам стабильность. Я не говорю, что у вас не будет трудностей. Якорь нужен именно потому, что есть риск появления больших, сильных волн. Однако якорь удержит вас. Это очень интересно. Дальше Павел пишет, надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первоспособным священником навек по чину Мелхиседека. Это высший чин, чин Нового Завета. Здесь сказано, что этот якорь выходит за завесу. Прежде всего, якорь предназначен для кораблей, верно? Но Павел описывает удивительную картину. Когда я осознал, о чем он пишет, я чуть не улетел. Нет, конечно, я здесь стою на якоре, улетел в переносном смысле. Самое поразительное, что якорь уходит в святое святых, в атмосферу присутствия Бога. И это дает мне стабильность. Я здесь, снаружи, но я словно привязан крепкой веревкой к якорю. Я могу как угодно колебаться и качаться, но я никогда не потеряю своего спасения. Я никогда не утрачу Божью праведность. Я могу отклоняться. Могу пойти туда или сюда, однако якорь надежно и крепко удерживает меня. Знаете почему? Предшественник Иисус, мой старший брат, мой Господь и Спаситель уже вошел туда. Он там, где якорь. Хотите еще? Павел написал, что предтеча Иисус уже вошел туда ради нас. Как быстро летит время, а я только начал. Это только начало. Скажу вам так. Когда Павел писал это послание, в то время и в той культуре слово «предтеча» означало человека, который идет впереди важной личности, скажем, важного короля или знатного и очень влиятельного человека. Такой человек посылал перед собой предтечу. Тот представлял перед другими короля и сообщал «Мой господин уже в пути. Он только что прошел такую-то местность». Присутствие предтечи перед лицом царя служило гарантией того что важный гость непременно прибудет. Осознав эту особенность, я чуть не улетел. Я осознал, что за аналогию своего времени использует Павел. Предтеча обычно был человеком без репутации. Он был лишь представителем важного человека, который находился в пути. Библия говорит, что Иисус занял место предтечи. Он занял место предтечи, а мы следуем за Ним. Но Бог смотрит именно на предтечу. Если предтеча хороший, Бог говорит, вы хороший. Если предтеча груб, Бог отвергнет важного гостя еще до его появления. Иисус был принят Богом. Он Сын, которому благоволит Отец. Поэтому неважно, кто вы по своей природе. Вы приняты в своем предтече. Аминь. У вас все получится. Иисус наш якорь, который уходит за завесу. Это благословило вас? Если вы никогда не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, и не доверяли Ему свою жизнь, поверьте в Него, и спасетесь вы и весь ваш дом. Помолитесь сейчас вместе со мной. Отец Небесный, благодарю Тебя, что Христос умер на кресте за все мои грехи вместо меня. Он взял на Себя все наказание и все проклятия Святого Бога. Поэтому на мне больше нет проклятия. В моем будущем больше нет наказания. Для меня больше нет осуждения. Иисус Христос, мой Господь и мой Спаситель. Он воскрес из мертвых, и теперь Он мой первосвященник и предтеча. Впереди нет смерти. Смерть позади меня. Спасибо, Бог Отец. Мое будущее яркое, как Твоя благодать и любовь. Во имя Иисуса. И весь народ сказал «Аминь». Встаньте, пожалуйста, если вы помолились и приняли Иисуса своим Господом, поздравляю вас, теперь у вас новая ДНК, теперь вы новое творение, все старое прошло, все плохое и негативное прошло, теперь все новое. Поверьте, что вы орел, а не курица. Парите высоко над землей, поднимите свои руки. Отец Небесный, все эти орлы собраны вместе в это чудесном гнезде под названием церковь они верят в чудесное будущее включая будущую неделю мы смотрим на эту неделю с надеждой во имя иисуса пусть на этой неделе они примут великое благословение сюрприз которое ты для них приготовил молюсь чтобы приняв это благословение они помнили что молились своему отцу во имя Иисуса, на протяжении всей недели будь их щитом, будь их защитой и охраной от всякого зла от всякой инфекции, от всякого заражения от всех сил зла. Во имя Господа Иисуса Христа, яви свое благословение и благоволение на их рабочие места и в их служении, а также в их браке и в их семейных отношениях. Будь их покоем, великолепным покоем, миром шалом и благополучием. Пусть они просыпаются каждое утро с приятным ожиданием добра в новом дне. Отец, спасибо за различие, что злые мысли, которые могут витать в наших головах, не наши мысли. Надели нас даром игнорировать их. Надели нас даром познавать твои мысли, которые всегда добры и не несут зла во имя Иисуса. И весь народ сказал «Аминь». Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. До новых встреч.